прямой эфир. Всем привет, всем привет. Рад всех вас видеть. Очень рад вас всех видеть, потому что сегодня уже второй день. Второй день нашей сессии. Вижу сообщение от Александра, Одинцова. Саша, в чем дело? В чем ты потерялась? Что такое? Что случилось? Где ты? Да, да. Всем привет, всем привет, всем привет. Я очень рад всех видеть. Как я и обещал, сегодня у нас эфир Начинается с того, что наши замечательные кураторы, сегодня они уже здесь, я их вижу, они по очереди расскажут немного о своем опыте, о своих переживаниях, что они чувствовали, что они пережили в процессе обучения. Ведь некоторые кураторы закончили уже практически три курса. Так что я буду очень рад сейчас с вами поговорить на предмет того, кто же у нас здесь есть? Ну и первое у меня в списке Ульяна. Я с огромным удовольствием Ульяну хочу пригласить в прямой эфир. Представилась, рассказала о том, как она обучалась, что у нее было интересное, как она решала все свои задачи и вопросы, и как ей сейчас работает с аккуратом. Потому что персональная стратегия – это важнейшая вообще вещь, которая только может быть… Ульяна, привет! Привет. Мы тебя слышим. Привет. Всем привет. Да, привет. Я очень рад тебя видеть. Да. да. Да, да, да, да. Привет, привет. Огромное тебе спасибо за твою замечательную работу. Ой, я смотрю, даже мои знакомые присоединяются. Да, конечно, конечно. Очень рад тебя видеть. Расскажи немного о своих эмоциях, переживаниях. Как ты вообще, что для тебя была эта персональная стратегия? Это было потому, что он совпал с очень тяжелыми временами моего переезда и становления в городе, вот, времени сцена не хватало просто на работу и на, там, на свою жизнь, а тут еще нужно было выполнять огромное количество заданий, вот, и смотреть эфиры, и смотреть, не знаю, в видео, и все это делать, думать, работать над собой, питаться, и почему нужно нормально вместе со мной. Было достаточно сложно, но то, что это приводит к нужному результату, это точно. И еще приводит особенно консультации личные, и, ну, это я уже, наверное, про второй поток. И очень Важно, что роман выводит энергетичность, так скажем. Потому что я, например, совершенно не задумывалась, какие сферы у меня привисают. Спасибо И, тебе нет. огромное. Общем, Спасибо, очень приятно. Все супер. Сначала, надеюсь, сначала ты... больно, да. а потом все замечательно. тоже будет да вот все я говорю твоей группе очень сильно повезло потому что у тебя у них такой замечательный куратор спасибо тебе большое Леночка привет привет всем привет да очень рад тебя видеть да, спасибо да. тебе большое как у тебя э, как у тебя дела ну, дела у меня отлично в общем девиз нашего курса только вперед он действительно состоялся реализовался вот я в общем усиленными двигаться вперед, да, то есть вот этот мой там некий год отката, он прошел, вот, поэтому я как раз вызвалась быть куратором, потому что мне хочется, чтобы другие ребята тоже могли двигаться вперед с усиленной энергией, с усиленным, усиленным темпом, темпе, также понимая, главное, куда они хотят двигаться, то есть это очень важно. На самом деле, что касается вот самого курса и первого этапа, когда туда попадаешь, кажется, что ну, очень много всего, да, то есть много всего надо сделать, успеть, и хочется слиться, да, потому что а, многие из нас, ну, мы все живем, да, в насыщенном таком темпе, вот, я тоже там предприниматель, да, и у нас как раз много было предприниматели, топ-менеджеры, да, людей, которые много так чем занимаются, всех графики плотные и все прочее. И хочется вот сказать, что ну вот у меня тут совещание, у меня там тут вебинар, а тут у меня ТЗ, да там вот тут еще что-то. Да ну, блин. Но на самом деле, вот я рада, что мне удалось дойти до конца, выполнить все задания и не слиться, оно того стоит. Вот поэтому всем тем, кто я сегодня присоединился, я хочу сказать, что оно того стоит. Держите еще раз вернитесь, и все будет отлично. Спасибо тебе большое, спасибо, что ты стала куратором, надеюсь, в твоей группе тоже будет все в порядке. Да, я тоже очень надеюсь, и хочу обратиться к тем, кто в моей группе, пожалуйста, не стесняйтесь писать в общий чат, вот, если у вас что-то не получается, что-то непонятно, пожалуйста, пишите, я буду с радостью вам отвечать, помогать. Спасибо, спасибо большое. Так, ну что, мы еще посмотрим сейчас Костю Костянтина Цветкова, и посмотрим, спросим, как у него дела, что он нам расскажет о том, как у него, какие эмоции были в тренинге, что происходило с ним, какие эмоции он переживал, что он хочет нам рассказать, чем он хочет нам поделиться. Так, я пока его не вижу. Ну что, давайте так, друзья, у кого есть вопросы по выполнению домашних заданий? Я знаю, что у вас появились кураторы, я знаю, что э, это все прекрасно, но все же. У кого есть какие-то вопросы и непонимания, пожалуйста, напишите в своих комментариев. Не забывайте ставить сердечки, чтобы у нас сегодня было все прекрасно и все хорошо. Это очень важно. Вот. Самое главное, что я хотел сказать. Роман, привет. Первый день у вас было целых практически два дня. Весь день воскресенья, и весь день понедельника. Да, понедельник, рабочий день. Да, сегодня много новостей, и мы сегодня об этом еще потом в конце эфира поговорим. Но э, утром я спросил у некоторых из вас, какие вы пережили э, инсайты, когда начали работать. И вот что такое персональная стратегия? Вы сейчас... Персональная стратегия – это ваше состояние, когда вы понимаете сейчас, что все, что происходит в вашей жизни – оно как-то вас перестало устраивать. Если оно вас перестало устраивать, и вы не знаете, что делать, тогда получается, что наступает э какая-то ситуация, связанная с тем, что э -э вы э потерялись, и вам непонятно, не куда идти. Вроде как бы все хорошо. И жизнь идет, и работа есть. А вот, вот этого движения нет. Так вот, персональная стратегия это понимание то, того, Куда нужно идти? Не в смысле я взял, встал и пошел. Нет, я иду по направлению к достижению своих целей. Поэтому вот что такое персональная стратегия? Это ощущение и понимание своих целей для того, чтобы достичь своего состояния, в котором вам классно, комфортно, где вы полностью себя реализуете. Я вижу некоторые вопросы. Давайте по очереди на них отвечать. Значит... Спрашиваем, подскажите, как понять, кто куратор? Ольга, вас включат в группу, мини-группу, помимо нашего большого чата. Сегодня появились маленькие чаты, в которых примерно по 12 человек. И ваш куратор. Это ваши команды, в которых вы будете общаться внутри на ваших проектов. Вы будете потом обсуждать разную информацию. Сегодня задача, сегодня у нас второй день, он тоже организационный. Он тоже помогает вам разобраться, что происходит. Какие происходят изменения, какие происходят движения. И вот группы, мини-группы, там в каждом мини-группе находится ваш куратор. Так, дальше. Разделение на группу уже прошло, кто со мной в группе. Не очень могу понять, Гришута78, как вас зовут, пока еще не всех знаю, но с вами в группе тот, в каком маленьком чате вы появились. Это ровно те люди, которые с вами в группе. Так, сейчас поступил вопрос от Виктора, задание 678, можно пояснить кратенько сейчас, одну секунду, задание 678, так... Сейчас я найду, открою. Пока пишите, если у кого-то еще есть вопросы, давайте сразу их тоже пообсуждаем. Так, так, так. Сейчас откроем, где, наше, где наши задания. Так, одну секундочку. Так. Смотрим задания. Так, задание, задание, задание, задание. Задание 6, 7, 8. Начнем. Шестое заданием э, Завести блокнот идей. Седьмое. Ежедневная отчетность. Так. Э, и восьмое это самостоятельная работа, упражнение. Моя жизнь. Виктор, надеюсь, вы не об этом спрашиваете, потому что здесь все очень просто, и в самом видео очень много. Э, вопросов связанных, ну, во всем, во всем обучающем виде все написано. Если вы вдруг вам э, не очень понятно или в каких-то других заданиях говорите, пожалуйста, напишите, э, либо мне, либо своему куратору, вот все будет, вам тогда все объясняет. Так, кто тут насчет? Пока не вижу никаких новых групп, шершов. Увидите в ближайшее время. А линия жизни, поясните, пожалуйста, Ольга, что конкретно нужно под все события там писать? Смотрите, линия жизни. Это такой очень интересный инструмент, который помогает вам идентифицировать все, что у вас происходило в вашей жизни. Какие события писать? Один из наших коллег, одна из наших коллег придумала, что на самом деле можно сделать несколько упражнений в моей жизни. Ну, например, вот смотрите, вот вы там сделали у себя графики нарисовали, вот ваши графики, там где там видно, не видно, так, не видно, все пропало. Значит, вот, да, так, вот, да, вот, вот графики. И, например, вы выбираете шкалу. Если горизонтальная шкала – это время, а то вертикальная шкала, смотрите, уровень счастья, уровень удовлетворенности, уровень успеха на карьере, уровень радости, получаемой личной жизни. То есть, можете сделать это упражнение, обыграть его как вам удобно, сделать его настолько глубоким и эм, наполненным и подробным, как вам хочется события, те, которые события ведут вас наверх и те, которые вниз как еще раз хочу сказать для нас, для вас, в первую очередь самое важное, какие события явились на то, что помогло достичь верха почему вы пошли вниз и если вы были внизу какое событие помогло вам подниматься наверх. Где можно задание найти? Решеткин Александр, если вы не в нашей группе, то вы нигде не можете найти. Это специальный прямой эфир для тех людей, кто состоит в закрытой группе по созданию персональной стратегии. Обязательно фотографика жизни выкладывать. Если он для вас очень приватный, то можете не выкладывать. Каждый день будет отдельная рабочая тетрадь. Это будут отдельные файлы, да. Вы их можете потом, если PowerPoint соединить в один, или распечатать. Так. Ильхан, добрый добрый день. Оля, привет. Ну что, я что хочу вам сказать? Знаете, очень важный момент. Я вот сегодня тоже думал, размышлял о нашем курсе значит, следующим образом. Если не планировать вообще свои события, то очень трудно размышлять о том, как ты движешься. Движешься только по отношению к самому себе. Движешься только с точки зрения движения, из точки А своей в точку Б свою. И вот эта точка Б, это то, ради чего мы все эти 6 дней делаем. Но чтобы 6 дней пошли на вам на пользу, я рассматриваю личность человека как комплексную структуру. Понимаете, комплексная, это значит, что... Можно было бы сейчас сделать там такой тренинг, Эй, давайте сделать цели, садимся, достаем блокнот и пишем цели. Это тоже работает, у всех по-разному, но если мы сможем серьезно, достаточно глубоко проработать большинство элементов создания вашей персональной стратегии и очистим разум, дадим немного свободу нашему телу с точки зрения управления, убрать алкоголь не курить, не потреблять вредные продукты, то все это поможет немного очистить наш разум. Самое главное, моменты выбора времени подготовки домашних заданий. Это очень важно, потому что чтобы это было время наполнено и исключительно вами. Сегодня утром я попросил вас рассказать о том, какие эмоции вы переживали. И несколько людей написали мне личные сообщения. Знаете, я, во-первых, вас благодарю, и каждый из вас получит от меня консультацию. И завтра утром я вновь попрошу кого-то поделиться своими эмоциями, но уже в чате. А через какое-то время мы начнем публиковать то, что с нами происходит в наших официальных пабликах. Это некий между нас с вами обмен вы получаете от меня мою энергию, знания, успех от того, что вы сделаете, а вы со своей стороны рассказывайте другим людям о том, что происходит с вами, и рассказывайте о нашем курсе, чтобы о нем узнали большее количество людей, потому что этот курс открыт бесплатный, и много людей может серьезно изменить свою жизнь, лишь бы вложив в себя эти шесть дней. Это будет послезавтра. Что еще мне очень важно от вас вам сказать? Как я уже говорил, знаете, я встречал в своей жизни очень много разных успешных людей. И многие люди были настолько увлечены своим талантом, что казалось, что талант для них все. Но если посмотреть на тех людей, которые действительно добились успеха, большинство людей, добившихся успеха, я это могу сказать со стопроцентной уверенностью, я автор, по сути, проекта «Бизнес-завтра», который был одним из первых успешных российских сообществ, посвященных пониманию персонального успеха в ютюбе есть огромное количество порядка 120 завтраков мы провели с российскими зарубежными спикерами основа успеха это уверенность самодисциплина вера в себя и желание меняться вот эти важные вещи каждый спикер говорил по-разному но агрегировав эти понимания я сформировал для себя такое представление еще очень важно если вы пишете на бумаге, это дает вам возможность действительно, чтобы с вами происходили удивительные вещи. Все, что записывается, все у нас остается и каким-то образом откладывается. План, план, план, план. Работа, работа, работа. Если у вас сейчас 6 дней, вы связаны со мной, персональной стратегией, это значит, вам нужно запланировать эти 6 дней. Сегодня будет очень интересный день. Помните, мы с вами вчера говорили о трехмерной модели философии, где у нас есть настоящее, прошлое и будущее так вот мы рассматриваем человека в совокупности трех этих состояний вчера вы глубоко копнули в прошлое сегодня мы еще туда немного зайдем и э, мы продолжим в сегодняшнем дне работать над расширением списка ваших ценностей то есть все что мы будем делать в течение шести дней это пытаться осознать свои ценности потому что ваши ценности это то как вы себя ведете. Все, что вы делаете, в основе вас лежат ваши ценности. Именно выбор того и модели поведения, которая у вас есть, это значит выбор тех ценностей, на которых вы опираетесь. И изменение приоритизации этих ценностей, изменение модели поведения и поможет вам двигаться вперед. Знаете, есть прекрасная формула. Новые размышления, новые поведение, новые убеждения. То есть, как мы думаем, так мы и живем. Итак, что ждет вас сегодня? В нашей, в нашей сессии второго дня. Как всегда, мы с вами продолжим работать в нескольких направлениях. Это управление здоровьем, управление собой, управление личной жизнью и privacy. Я сегодня подготовил интересную тему, она связана с целостностью. Что такое вообще целостность? Целостность это когда человек чувствует себя в состоянии единства с самим собой, с самими внутренними состояниями, со своим внутренним переживанием, и это есть его успешное состояние. Так вот, разбалансировка целостности приводит к тому, что зачастую наши поступки не отвечают нашей, нашим ценностям. И вот здесь очень важно вам серьезно поработать. На что рекомендую обратить внимание? Первое, конечно же, на рекомендации с точки зрения информационной гигиены и над вопросами, связанными с развитием своей личности. Посмотрите, здесь будет все очень интересно. Я вам дам интересные упражнения, практики, особенно в конце, когда мы будем работать с прошлым. Ну что, я думаю, в целом мы достаточно поговорили для старта. Я вас заинтересовал видео сейчас уже находится в нашем мероприятии часть 2 я буквально через секунду после того как нажму завершить эфир перейду в группу и в 22.10 в 10.10 .10, как и вчера мы с вами вновь встретимся во втором эфире, я вам расскажу все домашние задания, дам пояснения а вы мне зададите вопросы по просмотренному видео. Итак, друзья поздравляю вас с началом второго дня стартуем, прошу вас всех обратно в группу Facebook, смотрим второе обучающее видео второго дня.